Всем привет! Добро пожаловать в центр обучения в SN Reality. Что вы можете здесь получить, узнаете прямо сейчас. 200 часов знаний правовых аспектов недвижимости, техник продаж, развитие эффективных коммуникативных навыков, критического и креативного мышления, когнитивную гибкость и, конечно же, клиентоориентированность. Пожалуйста, применяйте те знания и отрабатывайте эту теорию в науку. Любой человек, вне зависимости от опыта, имеет возможность получить сертификат эксперта в сфере недвижимости и стать частью команды ВСН Realty.